И всем-всем-всем привет, ребята, с вами Дима, и сегодня мы будем с, с вами разблокировать э, скрытых аниматроников, которые есть в Экстра. Это домашнее задание для ютубера, который не мог просить четвертую ночь. Если что, я тебе кину э, файл сохранения э, в шестой ночи. Вот. Но, ребята, мы на видео пройдем пятую и шестую ночь. В общем-то, это точно будет, не переживайте. Первый вариант прохождения это будет без читов бандикама и второй вариант уже с ними. Как-то вот так вот. Сначала с, с читами этими бандикама, потом уже без. В общем-то как-то вот так. Значит, я вот это все показывать не буду специально, чтобы это он уже все сам просмотрел. Вот. Я покажу лишь своя ночь сейчас я покажу вам одного баняшу кстати да я для него задание придумал выжить с 30 бони и получается все попытаемся сейчас пройти интересно как будет я не знаю но это будет очень интересно Вот в этом моменте ребят когда вот ну, но сейчас на монтаже нахожусь короче этот момент у меня очень сильно рассмешил потому что как бы я начал ночь и я как будто бы читерил, то есть как будто я бы вообще ничем не занимался я просто ушел с работы и мне написали ты уволен это вот именно на вот это вот на вот этой вот картинке написано: ты уволен Потому что я прошел ночь даже без начала. Классно. Это можно делать, ребят. Что-то как-то вот так вот. А возможно какой-то баг произошел мне. Это смешно произошло. что это было? Я ночь не поставил. Окей, давайте на восьмерку. Так, ребята, смотрите. Вот этот вот бак с дверью, это она все равно закрыта, ребят. Этот бак с дверью, который все равно действует как закрытая дверь. То есть, если у вас такое ощущение, что она открыта и красный свет здесь горит, это значит, что она закрыта. То есть ничего бояться не стоит. это такой баг просто. Очень, кстати, очень-очень смешной. Вот, видите, Бонни не может пройти. Все хорошо. Вот, короче, домашнее задание для ютубера. Выжить вот с таким вот Бонни. А, ночь я здесь ставлю недолгую специально. О, появилась дверь, отлично. Короче, что, ну, чтобы он смог нормально пройти. Давайте попытаемся пройти. Ой, о. если он захочет то он может себе э, усложнить задание каким-то макаром например добавить какого-то еще одного аниматроника Да. Так смешно выглядит на самом. Ихам. Да. конечно это смешно выглядит так 81 процент давайте убивайся все вы поняли как нужно убиваться бонем вот так что если тебе будет легко попробуй себе что-нибудь усложнить но ну, это такое домашнее задание для тебя легкое а дальше мы идем разблокировать вот эти вот, вот аниматроников, вот этих вот значит что у нас здесь Нужно поставить вот эти вот числа десять один девять восемь семь. Это значит, нужно сделать вот так. Давайте попробуем. Один девять восемь семь. 21 9 8 7 10 8 7 Вперед! Custom night Так, здесь у нас уже, кстати, телефона нету, заметьте А почему здесь так светло? Реально, почему здесь так светло? А. Понятно. Вот, теперь все, кстати, стало на свои места. Я такой думаю, что так светло стало. Так, нам надо следить за Фоксим. Еще пока что никто не активируется, это очень очень хорошо. Мы опять же вот так вот бегаем, как в принципе в обычных ночах. Ой. Тихо, тихо, тихо, тихо, я не хочу. В принципе, это как бы как первая ночь, только немного усложненная. Ту -ру -ту -ру -ру. а также я хочу чтобы ютубер этот который которому я делал видео как пройти четвертую ночь познакомился с Голден фредди до конца потому что он непредсказуем там реально непредсказуем Нам сейчас главное к Фредди. ой ой. тихо тихо Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Куда тихо, тихо. идешь? О, Чика уже пошла. Ах ты маленькая, сранка. Ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Нельзя, нельзя, нельзя. О, давай, фу... давай, давай, давай. Эй, эй, эй, куда идешь? Давай сюда, ко мне. Давай, давай, давай. И отсюда. А, ты здесь стоишь, нифига себе, какой ты умный. Я думал, ты не такой умный был. Так. Иди сюда. Ой, вот это сейчас было, кстати, неожиданно, я испугался. Так, понял. Тогда нам надо, тогда нам надо Фок за Фокси постоянно следить, смотреть, что было, если что, он за нами не пошел. Но на самом то деле я не испугался. Но давайте будем, если что, за ним следить и за Бони тоже. В принципе, вот такой способ тоже работает. Так, Фокси не активируется это. А. а, у Фокси там это мерт глаз. Да, Фокси, смотрите-ка, он. Он даже не двигается, когда мы не просто через камеру смотрим, а просто когда... не иди сюда. Иди сюда. Ух ты, Чигуля! Давай, давай, давай. Должны пройти. Это по сложности, как третья ночь сейчас. Так, пускай они там. Так, двери пускай там будут открыты. Фух, я за Фокси сейчас слежу. Пускай они там лазят в моем офисе. Почему бы и нет, если им так нравится. лица Ой. Уй, Ой, Бони, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Фокси приближается сюда тих, тих, тих, тих, тих, тих, Я же испугался Да, смотрите, Фокси здесь Вроде бы как Фредди должен сейчас активироваться Они, походу, зашли в мой офис одновременно не здесь Ой, я думал что здесь чика стоит 5 часов так фокси еще ни разу не прибежал я на всякий случай так знаете захожу и отхожу чтобы мне проверять планшет и за и за буни следить потому что, что он встал на своем месте Так, почти 6, отлично. Держимся. О, отлично. 6 часов. Так. Экстра. Своя ночь. И у нас активировался Golden Freddy. Так, а теперь смотрите, что делает Голден Фредди. Я хочу даже сейчас сам проверить. Ну я типа знаю, что он делает, но как он будет действовать быстро, я не знаю. Давайте посмотрим. Сколько, насколько он максимально активируется? Ага, Golden Freddy на 20. Тогда давайте на 12. И теперь смотрите, у меня активирован только Golden Freddy. Больше ничего. Фуи. Я случайно. Вот что делает Голден Фредди. Он нам <смех> ночь проходит самостоятельно. Нет, на самом-то деле нет. Я просто случайно ночь поставил на минимум. Вот, давайте на 10 также. Так, нет, давайте на 8. Вот. А то ночь получится слишком долгой. Я бы срался, нахуй. Эй, где Голден Фредди? Не понял. что-то должен быть. Вы видели, да, его? Ребята, прикол в том, что он может под ногами уметь. Вот, блядь, под ногами. Однун Фредди там танцует Вы видели его сука. Ю... Он прям вот здесь сидел Слушай, Фредди, может тебя трахнуть, а? то деле как-то мало. Давайте попробуем поставить чуть побольше. О. Так. Давайте попробуем поставить его на 15. Давайте попробуем поставить его на 15. Или...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 На самом-то деле Голден Фредди как-то непредсказуемо появляется. Он может впереди появиться Он. Снаружи. Он может появиться внутри. Вот. <смех> Блять, твою мать! Вы видели это? Ух. Вот лучше от него отворачиваться, даже вот если ты стоишь задом. Если ты вот далеко от него лучше становиться задом его местоположению. Короче, вы видели прикол? Сейчас вам покажу повтор. Вы поняли? Golden Фредди находится за пиццерией, которые где-то сверху находится он. Где-то вот оттуда он улетел сюда. То есть получается аниматроники, которые скрыты, находятся за пиццерией. То есть их два. Твою мать. короче он преследует тебя он телепортируется к твоим же глазам чтобы тебя напугать после воспроизведения звука золотого Фредди и его смеха я повернулся назад. И все-таки я потом подумал, что золотой Фредди может быть также за стенкой, куда я был повернут. И я решил убежать в центр пиццерии. Но с правой стороны меня ждал Голден Фредди, который меня же и напугал. Ой, блин, я аж испугался. Ух, короче, ребята... Это реально страшно, я сейчас был в стрессе. Я был реально в стрессе. Короче, домашнее задание для ютубера. Я правда не помню, как его канал называется. Сейчас я найду. Кримсона. Короче, задание для Кримсона. А, пройти Бонни на 30, может даже и Чику на 10 поставить, это уже твой вариант, но Бонни на 30 только. А, разблокировать Голден Фредди. И с Голден Фредди на 15 пройти. Короче, нужно по пиццерии бегать. Не, не вместе стоять, а бегать. Да. В общем-то, это все тебе надо сделать за одно видео. На сохранение в меню экстра я тебе дам. Ты уже просмотришь, что такое, что здесь такой за пункты. вот. Ну и своя ночь. Вот здесь вот как раз вы своей ночи все тебе надо сделать, выставить. И здесь есть инструкции. На инструкции вот эти надо смотреть. Просто главное запомнить, что первая цифра, например, вот 14, вот этого вот 14 здесь вот написано, это ночь. То есть, как бы, первая цифра, это Начинается вот отсюда. Как-то вот так. В общем-то, пройти Бонни на 30. Разблокировать Голден Фредди. И пройти с ним на 15. От меня домашнее задание тебе. Для Кримсона. Вот. В общем-то, как-то вот так. Это прям очень стрёмно. У меня же всё сердечко ёкнуло. Но в принципе понятно, как он действует. Я все скриншоты оставил на экране у вас. Как-то так. В общем-то, всем удачи, ребят. И всем пока.